Я еще раз приветствую всех участников 10-го онлайн-форума форума Свободной России. Также приветствую зрителей YouTube-канала «Форума Свободной России. Мы продолжаем а, сегодняшнюю программу. Следующая наша панель сформулирована «Убить дракона. Стратегия оппозиции в условиях диктатуры». А, действительно, тема «Стратегия оппозиции» она красной нитью проходит через а, все наши форумы. И долгое время вот, дискуссии... Вот, столкновение мнений касалось, в общем, оценки существующего режима. Были более радикальные позиции, которые уже давно, с самого начала форума фиксировали путинскую диктатуру именно как жесткую персоналистскую диктатуру фашистского типа. Но и звучали, скажу так, более оптимистичные голоса, оценки такого плана, что не все так плохо, существуют эволюционные возможности для этого режима. Но сейчас, и предыдущая панель, в общем-то, это продемонстрировала, мы оказались в ситуации, когда какого-то спора, дискуссии уже нет. То есть мы, в общем-то, достигли определенной как бы, общей точки в оценке, ну я имею в виду, мы в широком смысле российская оппозиция, в оценке существующего режима мы достигли общей точки но встает сразу следующий вопрос вопрос что собственно делать что делать в условиях жесткой диктатуры с жесткими репрессивными практиками когда в общем-то легальных способов для ведения борьбы не остается ну, также конечно вот важным здесь является тот факт что в последнее время мы наблюдаем примеры когда диктаторы которые всеми возможными способами цепляются за власть, вот эти диктаторы, даже при большом международном давлении, даже при массовых протестах и, в общем-то, при глобальном отторжении населением диктатуры, они, в общем, в состоянии удержаться. Есть пример Сирии, есть пример Венесуэлы, и, конечно, наверное, самый актуальный сейчас пример Беларуси. Вот сегодня мы с нашими спикерами обсудим эту проблему. Я сейчас представлю сегодняшних участников дискуссии. Аркадий Бабченко, журналист и публицист. Добрый день. Геннадий Гудков, политик, депутат Государственной Думы 2001-2012 года. Илья Пономарев, политик и тоже депутат Государственной Думы 2007-2016 года. Наталья Нет. Радина, журналист, главный редактор независимого портала «Хартия 97 Беларусь». И Евгения Чирикова, координатор портала «Активатика.орг». Известный политический активист. Здравствуйте. Добрый, добрый день, рад вас всех видеть. Значит, мы программу выстроим следующим образом. Я задам короткие вводные вопросы. Начну с Геннадия Владимировича Гудкова. Вы можете отвечать 5-10 минут. Потом можно задавать вопросы друг другу. И я участника форума призываю задавать интересующие вас вопросы нашим спикерам. Значит, Геннадий Владимирович, вот в предыдущий раз вы участвовали в панели, панель называлась «Право на восстание», где, в общем-то, практически все спикеры достаточно пессимистично смотрели на происходящие в России процессы, оценка была достаточно грустная, но, тем не менее, мне кажется, события последних месяцев, они даже в некотором смысле превзошли наши негативные ожидания. С тех пор Алексей Навальный вернулся в Россию. Алексей Навальный был осужден и уже находится в колонии. Была разгромлена его организация ФБК. Вчера было заявлено о закрытии организации Михаила Ходорковского «Открыта Россия. Открытка». Ну и за это время было понаштамповано уже огромное количество законов репрессивных, которые, в общем-то, не позволяют людям каким-то образом активно свою гражданскую позицию проявлять. Вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, все-таки чем обусловлено решение российской власти вот, окончательно избавиться от всех этих симуляторов, те, которые в общем, долгое время позволяли имитировать какую-то политическую конкуренцию? Ну и в продолжении этого вопроса, вот в ситуации такой зачистки тотальной, какие есть болевые точки в режиме, которые российская оппозиция могла бы бить для достижения каких-то своих целей. Ну я коротко скажу, что совершенно очевидно, вот как бы точкой невозврата, вот если так можно, или вернее точкой начала репрессий и жестокости стала поддержка путинским режимом реального большинства. Вот не, не того, вот большинства, которое они себе приписывают, а реально они это почувствовали, почувствовали они это уже к лету. 19 -го года, когда они начали проигрывать выборы, как они сами говорили в своих совещаниях, манекеном начали проигрывать. И они поняли, что дальнейшие манипуляции общественным сознанием, они не имеют никакой перспективы. Путин стал хуже себя чувствовать, у него возникли проблемы со здоровьем, это совершенно установленный факт. Готовился, в том числе, там транзит власти возможный. Я сейчас не знаю, в каком состоянии духа и здоровья находится, это уже, так сказать, вопрос. Больше, наверное, Валерий Дмитриевич Лавью, у него там какие-то есть свои источники но совершенно очевидно, что вот потеряв поддержку большинства и имея угрозу в лице вождя, который не очень хорошо себя чувствовал, они решили получить силовой блок, получил карт карт-бланс на подавление всех этих гражданских протестов, и они приступили к зачистке страны. Вот, собственно говоря, откуда возник новый этап превращения авторитарного режима в тоталитаризм, в последующий полицейскую хунту и диктатуру. Это, если так вот мы берем водораздел. Что касается э, ситуации, она, конечно, тяжелейшая. Э, ошибка э, многих политиков, в том числе и меня, и там, общественных деятельностей, журналистов, активистов, в том, что мы не могли предположить, что еще там в нулевые годы, в начале нулевых годов, что Владимир Путин и его окружение, в общем-то, люди, работавшие за рубежом, Германии и так далее, зарабатывающие каким-то образом деньги большие, отправляющие семьи свои на Запад, они все-таки пойдут на выстроение вот этой диктатуры, при которой Россия погрузится в изоляцию. Вот моя личная самая большая ошибка – переоценка интеллектуального, морального, нравственного, профессионального потенциала власти. Я никогда не думал, что они настолько глупые, мстительные, жестокие, мелочные и, в общем, по большому счету способные на любые подлости и преступления. Это моя главная ошибка, и я ее вот сейчас в эфире признаю. Что касается чего делать, да? кто виноват, понятно. Виновата э, группировка, которая захватила власть Путинская. Она сейчас действует по принципу уже мафии. Виновата общество, которое поменяло свои права и свободы на колбасу, лептопы, ипотеки и так далее. Виноваты политики, которые, может быть, недооценили опасности возникновения и реальности возникновения нового ГУЛАГа, новых массовых репрессий. Ну, виноваты, в общем-то, все. Страну мы потеряли, По крайней мере, на какое-то время это надо признать. Смена власти в России путем выборов невозможна. Это означает, что тактика, стратегия, которая должна быть выстроена оппозиции, это тактика на смену власти иным способом. Ну, грубо говоря, свержение или свержение. Они обязательно вооруженным путем, может быть, и каким-то иным способом. Не всякая, революция, не всякая революция бывает похожа на вооруженный восстание. Разные бывают формы революции. Ну, возможно дворцового переворот Да, бог, чтобы такой вариант был. Он более мягкий, более дающий России больше шансов на... Меньшую кровь и на меньшие потрясения. Поэтому вот все. Вот мы увидели, как, какое поражение потерпела революция в Беларуси. У них было один-два дня, чтобы добиться успеха. Они этот упустили момент всего. Раз, фактор мы сейчас анализируем. Больше там ничего нет. Мы видим, каким зверским значит, настроем Лукашенко устанавливает там свою диктатуру, подавляет абсолютно любые движения, любые свободы. Вот последняя посадка припозорнейшие самолеты, для того, чтобы арестовать молодого парня и э, обвинить его там в массовых беспорядках, это говорит о том, что они уже, следующий шаг будет, это сбитие самолета с врагами решить И, в принципе, Россия идет по этому же пути, она, может, отстает там, на пару-тройку месяцев или на полгода. Но, в принципе, это все то же самое будет в России. То, что мы сейчас видим в Беларуси. Теперь возникает вопрос, а что делать? Кто виноват, понятно. А что делать? Ну, сейчас говорят о выборах, о умном голосовании. Как я уже сказал, никаких выборов нет, никаких, вернее, нет. Выборы, может, и будут, но изменить власть путем выборов в России невозможно. Да? Нужно ли использовать эти выборы? Ну да, как, как агитационную кампанию, как сплочение каких-то сторонников, как э, какие-то возможности для массовых мероприятий, для агитации, пропаганды, контрпропаганды и так далее. И, тому подобное, и может быть для достижения локальных успехов. Их надо использовать. Можно ли в России сейчас использовать фактор мирного протеста массового? Бессмысленно. На мой взгляд, бессмысленно. Но я не хочу никого отговаривать. Но мне кажется, что это вот сейчас подставляться под дубинки шокеры, а потом и пули, это, в общем-то, я, например, людей бы сейчас не призывал выходить на улицу, это невозможно, и это чрезвычайно рискованно. Желательно сейчас в этих условиях, на мой взгляд, нашей оппозиции, сохранить хотя бы те кадры тех людей, которые сейчас в стране есть, потому что на них идет такое давление, они находятся в такой зоне риска, что, в общем, по большому счету, их просто выдавливать из страны. И дай бог, чтобы там что-то сохранилось. На мой взгляд, сейчас главной стратегией, которая должна заключаться в борьбе с путинским режимом, ну и, Лукашенко, это э, все-таки э, зарубежный день. Я считаю, что если в России, за рубежом сейчас не возникнет серьезного, большого, э, достаточно широкого по политическому спектру объединения, э, которое будет бороться реально и э, имеет серьезный план борьбы с путинским режимом, ничего не будет. Ну, вернее, будет, покуда режим будет гнить сам. Его не свергнет там оппозиция, его не свергнут, так какие-то революционеры, они могут только ускорить этот процесс. Его свергнет собственный противоречие, под грузом которого он и рухнет. Его свергнет социальный протест, который неизбежен в связи с тем, что они ничего же не смогут дать экономике, ничего не смогут дать в И вот здесь вот мы должны объяснить Западу, что недопонимает Запад. Вот при всем уважении к их позициям, к их санкциям, к их заявлениям политическим, к их действиям, Запад не понимает некоторые вещи. Если, допустим, в 20 веке ключевым противостоянием было там, против, условно говоря, военным коммунизмом и там, фашизмом, то есть, грубо говоря, диктатуры э, и э, демократии в 20 век, но диктатуры шли под какими-то идейными знаменами либо военного коммунизма, либо нацизма, либо фашизма, либо что то еще. Сейчас те же то же самое противостояние ключевое в мире, на которое Запад тратит гигантские ресурсы, военные, политические, организационные, человеческие и так далее. А что получаем взамен? Верни, что, что такое диктатура нынешнего 21 века? Это диктатура, ворующий свои страны. Это диктатура коррупционная. Это диктатуры э, э, отправляющие свои семьи, свои капиталы за рубеж. Это диктатура полностью уязвимы для западных санкций, если бы они были. И вот я, на мой взгляд, сегодня за рубежом должно возникнуть объединение, не знаю, там, на базе Форума Свободной России, не на базе, или, может быть, вместе с ним, которое, О, извините. Который, пойдет серьезным, который будет серьезно лоббировать финансовые расследования происхождения капиталов российских, семей российских чиновников, российских государственных лиц, прикормных олигархов, который начнет лоббировать персональный санкции. Ну, например, я считаю, что пора создавать единую базу данных на основе документов, публикаций, статей, приговоров судов и так далее. Не знаю, как он будет там называться. Я знаю, что на форуме идет такая работа, но ее, мне кажется, одной недостаточно куда будут включены люди, совершившие преступления серьезные правонарушения при действующем режиме. Ведь все эти судьи, все эти полицейские, все эти там эшники, все эти ФСБшники, все эти сотрудники администрации Кремля и так далее, они по большому счету пособники. Пособники преступлений, которые вот антиконституционные преступления, узурпации, захват власти, репрессии, которые длится в России уже годы. И вот сегодня, на мой взгляд, необходимо формирование координационного центра за рубежом, который будет заниматься противодействием Путинской пропаганде, разъяснительной работы. Вот что, например, не понимает ЗАП? И вот я сейчас опять перейду на конкретику. Украина. Крупнейшее геополитическое поражение путинского режима. Если Украине помочь встать на ноги, пойти правильным путем, добиться каких-то успехов, а это можно сделать, огромная страна, все там, все хорошо, большой народ, так сказать, школы, образование, история, культура и так далее. Если Украина становится витриной Западу мира, как когда-то был Западный ну условно говоря, это огромнейший удар по путинизму, потому что все видят. Запад недооценивает это. Он считает, что там Украина есть свои проблемы, пусть они как-то решают, мы им, конечно, помогаем, мы их там защитим от российского торжества. Это ключевой момент. Армения. Вот почему, на мой взгляд, там Армения, которая пытается вырваться и пойти путем демократии, то есть отрывать нужно от империи зла отрывать вот эти куски, и чтобы они шли, куски территориальные народы там, республики, страны, которые пойдут в демократию. Вот Прибалтика в свое время ушла, и, слава богу, получилось у балтийских стран построить демократию. Сейчас вот Украина должно получиться, я очень надеюсь на это. Армения еще имеет шанс выйти из-под влияния вот этого диктаторского и так далее. Надо смотреть, где можно добиться успеха. Вот в Киргизии никто на внимание внимания не обращал, пока там не восстановилась власть. Который, по большому счету, опять ее поведет в болот в Средневековье. На мой взгляд, я могу ошибаться, дай бог, чтобы я ошибался. Но ведь Запад, например, никак не реагировал на Киргизию, да и никто не реагировал на Киргизию, который можно было оторвать, когда там начались перемены. И вот мне кажется, что нужно объяснить разъяснительную работу проводить в парламентах, в правительствах, комиссиях, европейских институтах и так далее, чтобы они понимали, что те ресурсы гигантские, чудовищные, триллионы долларов, десятки триллионов долларов, которые они тратят на противостояние диктатурам, Эту проблему можно решить гораздо быстрее, эффективнее, проще. Ну просто представьте, по полутора тысячи семей российских чиновников, которые поддерживают Путина и вывели все свои семьи. А у смотрите, как семья за рубежом. там, Ковальчуки там не ночевали в России. там Розенберге все в Британии и так далее. И я так могу перечислять до бесконечности. Там региональные руководители давно там семьи свои вывели. Там мэр какой-то Томска позирует там на фоне флага американского. Он там стал гражданином, потому что он туда пулял. Деньги купил там 10 или 15 квартир. Пронин, начальник московского ГУВД, разгоняв тут митинги, крушив, так сказать, черепа и прочее, прочие его сотрудники писали рапорты фальшивые, стал гражданином Кипра, причем у него все хорошо с деньгами, и, э, с активами и так далее. И вот э, мы должны, на мой взгляд, объяснить Западу, что если вы хотите, ребят, чтобы э, диктатура полицейский, которая тратит все деньги на новые виды вооружений, на формирование залившего агрессивного, искусственного интеллекта, который будет уничтожать людей, там, на какие-то новые поиски новых источников энергии, которые будут происходить по ядерной, термоядерной, мощь, по мощности термоядерной, ядерной заряды. Вот мы должны объяснить, что в конечном итоге вот эти полицейские диктатуры, хунты, Беларусь, Россия, там, Иран, Венесуэла и так далее, там многие другие, они угрожают всей цивилизации. И нужно найти противоядие, не нужно думать. И главный профсоюз, диктатором, возглавляет Россия. Давайте посмотрим, где у нас в основном диктаторские режимы. Там, серьезные, крутые. Это вокруг России. Средняя Азия, Азербайджан. да, там, ну Понятно, что Китай влияет, хотя Китай не такой агрессивный, не такой злой, и он больше экономически влияет. Чем Северная Корея. Это все, там, все в окружении России. Россия поддерживает все агрессивные режимы, все диктаторские структуры, деньгами, войсками, чем угодно. Лишь бы удержать. Там и Беларусь и дня бы не продержалась без России, там, или недели бы не продержалась. И вот мне кажется, что сейчас главная задача, главная задача, вот сформировать в мире совершенно точную, точное понимание политиков, членов правительства, там, руководителей стран, понимание, что происходит. И насколько важно противостояние вот этим диктатурам, в первую очередь России, которые позволяет этот профсоюз диктаторов. Вот на мой взгляд, вот это ключевая стратегия сейчас может быть, она очень сильно ускорит Крах путинского режима, потому что, если мы помним, Советский Союз, тоже диктатура по большому счету, тоталитарное государство, развалился в момент, понятно, что причины внутренние, понятно, что деградация власти, понятно, что отстала экономика, все понятно, но, как бы так сказать, иници... Иници... инициировал, крах Советского Союза инициировали санкции, довольно жесткие, серьезные санкции, вот на фоне этих санкций Советский Союз приказал долго жить вместе с его КПСС, вместе с его, значит, всеми этими институтами, и у России появился впервые шанс построить демократию. Мы ее упустили, мы этот шанс упустили все вместе с вами. И кто постарше, кто помоложе, каждый по-своему не, не доработал. Да? Вот. Но тем не менее, шанс такой был упущен в 1991-1993 году, когда произошла демократическая революция в России. И вот сейчас надо Западу объяснить, что не надо дорогие э, там, лидеры государств европейские, демократические, там, американцы и так далее, тратить триллионы долларов на военное противостояние. Это может быть важно, но это не главное. Потому что главные все семьи диктаторских режимов, там, начиная с России, кончая там, Ираном и всеми прочими, они все живут у вас. Они не хотят жить в своих странах. Они хотят использовать площадку для ограбления народа, как коррупционное обогащение, как создание каких-то там аваров. Они все свои семьи давно туда отправили. И Вспомним там Каддафи, где у него учились дети в Европе, там. где там пол Пот, чего закончил, Сарбону и так далее. То есть мы сейчас посмотрим там все вот эти там Садаты и так далее, все вот эти диктаты, они все своих детей держали, держали, где у нас Асады учились, Асад где заканчивал университет, по-моему, в Лондоне. Они все учатся, лечатся, ведут бизнес, отдыхают и так далее, ведут шикарную жизнь там свободном западном мире. При полном, извините изображении выражение, или не полном, но вообще при серьезном попустительстве властей этих стран. Вот большое спасибо. Главный, вы очень полно обрисовали свою позицию. Я нашим участникам хочу напомнить, что вы можете задавать вопросы. То, как это технически сделать, у вас есть информация на почте от аппарата форума Свободной России. Мы двигаемся дальше. Uh, я сейчас хочу к Жене Чириковой обратиться. Ты часто являешься таким uh, светлым лучом в темном uh, царстве печальных прогнозов uh, форума свободной России, рассказывая про uh, достижения региональных активистов. И вот у нас была история с Шиесом, и каждый раз вот, рассказывая про ГРАС-РУС, про вот это низовые движения организационные, это как-то немножко разбавляло... Uh, Скажем так, печальную картину общего тренда фашизации режима в России. И э, как главному редактору «Активатики» хотелось бы узнать, вот сегодняшнее э, вот это репрессивное законодательство и давление на гражданских активистов уже на более низких уровнях, на уровнях уже регионов, на уровне муниципалитетов. Каким образом это влияет на э, вот, э, проявление акт активистских вот этих подвигов и э, вот э, не кажется ли тебе, что все-таки в условиях диктатуры концепция малых дел, э, ну, если и будет эффективно, то это будет эффективно, не знаю, там, в среднесрочной перспективе, но э, в условиях вот такого давления, катка со стороны режима, что теория малых дел, может быть, э, не оказывается эффективной, что ли, и не может повлиять глобально на процесс? Иван, большое спасибо за такой потрясающий вопрос. Вот. Я хочу с вами, конечно, поделиться еще одной победой, которая не так давно одержали в регионах. Это Башкортостан, мой любимый, и это защитники Куштау. Это была очень красивая победа, когда ну, практически весь сознательный Башкортостан выходил и просто обнимал свою любимую гору, и им удалось остановить uh, уничтожение содовой компании вот этого uh, чуда природы, горы куштал uh, Конечно, реакция властей не замедлила uh, проявиться, и, конечно, uh, ну, на сегодняшний день uh, под uh, угрозой оказались ну, оказались люди, которые входят в организацию «Башкорт», которая ну, деятельное очень участие принимала в защите Куштау. Но вот что я хочу сказать. Эти малые дела, они э, происходят не потому, что э, есть какая-то моя воля или э, какая-то там оппозиция кому-то что-то нашептывает, а это просто логика развития событий такая. Вот я, честно говоря, с большим восхищением наблюдаю за тем, что происходит в регионах, и вы можете точно так же наблюдать, открыв вот наш активистский портал активать «Активать.корк». Это именно портал, это значит, что туда не какой-то редактор помещает информацию, а это люди с места, они могут публиковать то значимое, важное, что у них происходит в регионе. То есть, ну, как в Facebook вы публикуете, вот точно так же и на наш портал можно публиковать. Вот вы можете увидеть на карте России огромное количество вот этих активистских движений, которые почему-то продолжают существовать. С моей точки зрения, вот сейчас, по сравнению с тем, что было 15 лет назад, когда мы Химкинский лес защищали, вот сейчас это стало намного сложнее, это намного больший риск. И я вспоминаю наши смелые акции, ну, например, у меня была акция в 2011 году, я с товарищами установила палатку перед Мавзолеем, прямо на Красной площади. Ребята, меня оштрафовали всего на 500 рублей. Вы представляете, что вы сейчас со мной сделали да? вот за такое деяние? Да? Вот. Мы же, по сути, пытались э, ну, организовать такой хороший палаточный лагерь, но ну, не в Химкинском лесу уже, да, а на Красной площади. А, и э, отделались штрафом в 500 рублей. Это на тот момент было там, 10, 10 долларов. Да? Это, э, вы видите, как режим поменялся, какая теперь э, цена протеста. Но вот чудо происходит на наших глазах, и мы почему-то как-то не обращаем на это чудо внимания. Вы понимаете, цена протеста огромная, а протест в регионах продолжается. Вот, это, вот эти корни травы, да, вот Гресс рус движение, если переводить с английского, корни травы означает. И по ним каждый день катком асфальтовым, а они все равно, вот как цветы из-под асфальта, они все равно прорастают. Я не политолог, у меня нет объяснения, почему это происходит. Но, ребята, это почему-то происходит, это продолжает происходить. Если мы говорим про тактику, что сейчас важно понять? Вот Важно понять, что та огромная работа, которую проделал Алексей Навальный лично и его команда, которые организовали... Ну, прекрасные штабы по всей России, куда можно было прийти, куда можно было обратиться за помощью. Вот, к сожалению, вот такая тактика, она, к сожалению, теперь не работает, потому что эти штабы после гальвинизации протеста лично Алексеем Навальным, который стал просто, ну, уже практически христианским мучеником, вот ответ власти был такой, что просто структура Навального, мы увидим, каким репрессиям сейчас подвергаются. И вот эта тактика, когда понятно, где находится ваша организация, какой у нее адрес, куда приходите, и по чьей голове бить, вот эта тактика больше не работает совсем. Какие движения побеждают? Абсолютно безлидерные, которые, знаете, вот как вода, которая совершенно вот непонятно по чьей голове бить. Да, по Башкорту ударили, но Куштау удалось отстоять. Почему? Потому что ну, не Башкорт был ключевым игроком вот в защите Куштау, потому что этим, собственно, занималось такое количество совершенно обычных рядовых людей, которых просто ну, достало, у них уже одну гору просто ну, начисто, уничтожила сотовая компания. они увидели, как это происходит с попутительства властей, и они решили следующую гору уже не отдавать. И вот эта воля народа, которая сталкивается с нашей властью, она по факту оказывается сильнее. И мы видим, как это происходило на шейсе, мы видим, как это сейчас происходит в Башкортостане. Кто будет следующий? Я не знаю. Но факт остается фактом. Народ проснулся, это произошло, ну, с моей точки зрения, где-то 15 лет назад, после экологической катастрофы, после того, как у нас были лесные пожары, и... Помним, да, 2010 год. Ну даже поменьше, чем 15 лет. 2010 год лесные пожары, государство совершенно э, отходит в сторону и отдает людям полный бланш на решение вот этой э, экологической катастрофы. Люди объединяются. В тот же момент у нас лагерь защитников Химкинского леса, все вокруг задыхаются от этого пожарного дыма и в в этот же момент вырубают лес. И нам тогда удалось вот благодаря там, э, и солидарности Борису Немцову организовать там крупнейший митинг оппозиции. Собрали 5000 человек на Пушкинской площади и заставили впервые в истории России действующего президента, это тогда был Медведев, публично приостановить проект. И, собственно говоря, то, что удалось сохранить Химкинский лес, это, вот, э, это та самая воля народа. Да, дорогу построили. Но мы же боролись за сохранение леса, Здесь леса сохранили. 2,5 тысячи гектар хотели вырубить, вырубили в результате только 100 гектар. И э, здесь надо отметить, что вот, э, э, вот эта народная э, сплоченность, э, которая непонятно вдруг, э, откуда появляется, и, наверное, это политологи лучше расскажут, как это происходит, да, и, э, способность людей не сдаваться системно продолжать защищать свои интересы невзирая на все увеличивающееся давление вот это то чудо, которое я сейчас наблюдаю что мне кажется мы можем сейчас предпринимать ну и про мы я говорю про людей которые там волю суде показались за границей мне кажется что наша задача сейчас всячески помогать вот ну как, как минимум давать голос тем активистам, которые борются вот с этим драконом и у которых на самом деле не так-то много опыта. Первые это делают, вот что называется, первый раз в первый класс. У нас с вами какой опыт есть, и поэтому делиться своими, ну, прежде всего, там информационными ресурсами, помогать изо всех сил — наша священная задача. И второе, что мы можем делать, это убеждать э, Запад не сотрудничать с чудовищными режимами. Потому что, к сожалению, вы знаете, я наблюдаю ситуацию, что Васька слушает и ест. Потому что, помните, на прошлом форуме я призывала остановить Nord Stream 2, вот эту газовую трубу из России в Германию, по которой российский газ поступает в Германию, а Путин, естественно, получает деньги за это. Этот проект возможно остановить прямо сейчас, и резонов для этого предостаточно. Но почему-то Байден, замечательный демократ, он почему-то не вносит соответствующих санкций, которые бы поставили крест на этом проекте. И мне кажется, вот, наша с вами, ну вот наш с вами священнейший долг — это убедить Запад не сотрудничать не оплачивать путинский режим вот, газом, нефтью другими оплатой под других полезных ископаемых объяснить простую логику что ребят вот вы заплатили за газ, за нефть путину а путин эти деньги не только внутри страны использовал на машину пропаганды, на репрессивный аппарат он еще и с лукашенко поделился и, собственно говоря, вот э, э, тот перехват, который мы наблюдали, вот этот позорнейший, когда Романа э, сняли с самолета и арестовали, собственно говоря, извините, на чьи деньги это было сделано? Мы же видим прекрасно, на чьи деньги сейчас существует Лукашенко, да? как он прекрасно получает деньги от Путина. А Путин откуда берет деньги? Да, от Запада. Поэтому, дорогие западные коллеги, к сожалению, вы оплачиваете вот эти безобразия, которые происходят и в путинской России, и в лукашенковской Беларуси. Вы это оплачиваете, покупая полезные ископаемые у путинского режима. И вот наша задача, мне кажется, иммигрантского сообщества — объяснять это и делать все от нас зависящее, чтобы такие позорнейшие проекты, как «Нордстрим-2» были остановлены. Женя, большое спасибо за выступление. Я напоминаю, что можно задавать вопросы, и после того, как спикеры выскажутся, вопросы такие будут заданы. У нас уже один вопрос поступил. Я хотел бы обратиться к Аркадию Бабченко. Аркадий, ты много лет и последовательно выступаешь против мирных революций, против ненасильственного характера, ввиду того, что, на твой взгляд, они неэффективны в борьбе с диктатурами такого плана. Я помню, ты говорил еще об этом применительно к событиям декабря 2011 года. И выступал против вот этих э, акций э, с белыми шариками. И, в общем-то, сейчас э, твоя эта позиция, она экстраполируется и на происходящее там, в Беларуси, например. Э, при этом вот протестная волна там, нулевых годов и 2011 года во многом, она, в общем, строилась на э, некоторых таких э, максимах. Что, например, если на улице Москвы выйдет там, миллион человек, там, полмиллиона человек, по-разному говорили, что режим как бы падет, Он начнется раскол внутри, как бы, и даже мирные, ненасичные массы революции могут победить. Мы видели примеры э, Грузии, да, революция Рос, мы видели э, арабскую весну, где, в принципе, э, все-таки количество там, жертв и какого-то серьезного военного противостояния не было. Почему, на твой взгляд, вот сейчас уже вот, э, ситуация изменилась и, в общем-то, раз за разом мы видим в разных частях мира вот ненасильственная революция, когда она сталкивается с диктатором, который цепляется за свою власть, они, в общем, не дают э, никакого результата. Что принципиально поменялось? Э, суще, существенна ли роль в этом слабой позиции Запада, о, о, какой, о которой говорили сейчас Геннадий Гудков? Евгения Чирикова. Ну и э, какая стратегия, на твой взгляд, должна быть у оппозиции, которая оказывается вот в ситуации э, вот такого серьезного давления и невозможности легальных способов борьбы? Ну, потому что мирные революции способны победить только в относительно демократических странах, в тех странах, э, в которых власть прислушиваются к словам своего общества, больше они не способны победить нигде. В Европе они способны победить, в Грузии они были способны победить, потому что там относительно более-менее уже э, и так демократия была. да? А в тех странах, в которых диктатуры они победить не могут априори, потому что эпоха мирных революций, эпоха вот этих вот играла к шариками, и она закончилась, и мы возвращаемся к тому, что было сто лет назад, к настоящим таким кандовым диктатурам Полпотовского такого плана, да, и расстрелы будут еще, подождите, еще все впереди, это только начало. Будут и расстрелы, и массовые репрессии, и все, все как надо. И э, революции в этом смысле способны, способны могут быть только такими же настоящими кандовыми, кровавыми революциями, как и сто лет назад, как там выстрел Сараева или там, не знаю. Этот фейковый выстрел «Авроры» с последующими гражданскими войнами и окорочками от Америки, которая уже четыре раза спасала Россию своими ножками Буша, и будет спасать в пятый от этого никуда не деться. Да? Я абсолютно согласен с Геннадием Владимировичем, Вот он высказал все абсолютно правильно, я с ним полностью согласен, за исключением одного момента что если Запад перекроет путинским чиновникам возможность хранить там деньги, воспитывать детей, то это как-то повлияет на режим Путина. Да никак не повлияет, абсолютно. Это примерно то же самое, что в 1921 году говорить, если Мексика запретит Троцкому прибивать в Мексике, то режим Ленина-Сталина от этого падет. Да вместо Троцкого будет просто Берия, которому будет достаточно э, дачи под Москвой, и все, этим и закончится. Вместо... Пронина будет какой-нибудь там прилепен, которому достаточно будет свои избушки под Нижним Новгородом и в остальном утапливать всю Россию в крови. Диктатура от этого не рухнет, а только усилится. Вот. Я, в принципе, согласен с Женей по поводу «Северного потока», за тем, наверное, исключением, что, на мой взгляд, самое лучшее, что могло бы произойти с Химкинским лесом, это вот такая вот ковровая бомбардировка авиации НАТО полосой в 50 километров от, сам, от самых Химок до, до Красногорска. Вот чтобы там только воронка осталась, Вот на мой взгляд, это лучшее, что могло бы быть э, с этим э, национальным заповедником. Но по поводу «Северного потока» я тоже согласен. А, я а, думал, до, до капот не надо бомбардировку заделать, чтобы всю Москву думаю, накрыло, что ты как-то мелко берешь. Я, я думаю, что до Воронежа вообще на самом деле. Вот. Но э, если ты меня спрашиваешь, э, какие стратегии дальше и что делать дальше, Иван, то я тебе не могу на это ответить. На этот вопрос тебе может ответить, наверное, товарищ Шульман. У меня, тут, мне кажется, ты не тех людей здесь собрал. Тебе надо позвать Шульман, и она тебе браво по-пионерски расскажет, как автократии не становятся телитаризмами, телитаризмами не становятся диктатурами, не становятся фашизмами, и что надо делать? Не знаю, можно Алексея Анатольевича спросить, что теперь делать? Леш, что теперь делать-то? Вот мы 10 лет ходили, ершиками махали. Чем теперь махать? Давай шариками, не шариками махали, уточками махали, самолетиками махали. Чем теперь махать? Не знаю. Давайте Волкова спросим. Могу ответить. От условного Леонида Волкова Те скажут, что сейчас нужно идти на умное голосование. Потому что... Давайте на умное голосование сходим, потом на глупое. Не знаю, давайте спросим сейчас проект закрытой России. Вот вчера была «Открытая Россия», сегодня теперь «Закрытая Россия». Давай их спросим, что делать. Поэтому э, ты не того спикера подобрал, чтобы на этот вопрос отвечать. Я не знаю, что делать. Я знал, как не оказаться в этой ситуации между вот этих вот двух замечательных полупопий, в которой мы оказались. А что делать здесь теперь, я не знаю. Это, наверное, надо спрашивать тех людей, которые сюда довели. У них, видимо, есть какая-то... Да, стратегия выкарабкивания наверх. Ну, Мне... это, это, на самом деле, тоже ответ. Я тебя, собственно, к этому ответу, собственно, и подвожу. И, и рад, что ты мою любимую Екатерину Шульман припомнил. Потому что вот эти рассказы про гибридные институты, про гибридный режим спящие институты, которые мы слышим, там, с 2014 года, они, в общем-то, понятно, к чему привели. На самом деле, достаточно серьезная история, потому что большое количество людей ориентированы на проповедников вот этой, как бы, эволюции, того, что все рассосется. И когда они оказываются перед лицом суровой реальности, э, в общем-то, они злиться начинают не на проповедников, а на тех публицистов, которые, на тех политиков, которые этот жесткий сценарий, а, предсказывали, и, б, сейчас фиксируют и говорят, что, ребята, вот мы это вам говорили, условно говоря, 10 лет назад, вы слушали там Шульман и Соловья, которые рассказывают каждый год, что Путин скоро умрет, но, а сейчас мы оказываемся виноваты, потому что вы оказались в той реальности, в которой... Оказались. Поэтому вопрос мой был не случайный, я просто хотел, чтобы ты свою позицию зафиксировал. Я понимаю, что тебя многие наши участники и зрители читают в твоих как бы, замечательных постах избучных, но тем не менее у нас аудитория все-таки чуть другая, поэтому я вот сейчас сверху часов так такую вот. провожу. да. Так вот, так вот, я ставлю с собой согласен, я считаю, что вот те, кто лил этот елей вот этим вот 18-летним пацанам, которые вот этой вот девчонке, которая уехала из Беларуси, потом вернулась на суд к своему 18 летнему парню сел на 4,5 года, вот я считаю, что они в достаточной очень степени виновны в том, что не объяснили своим детям, с чем они имеют дело, что такое настоящая диктатура, каковы будут последствия. И, ну, если мы ходим машем шариками по улице, ну, это же игра такая, да, она безопасная игра, она никакой опасности не представляет. А представляет то, что родители сажают самолет, и ты отправляешься там на подрастрельную статью. Да? Но это ладно, все. Это плачь Рославна, с, э, с этим все понятно. Да? Какие стратегии, что делать дальше? Вот, э, Значит, на мой взгляд... Никаких стратегий. Все, приехали, точка. Давайте э, договоримся на том, что жить нужно в реальном мире и называть вещи своими именами. Так вот, если называть вещи своими именами, то вещи своими именами называются так. Мы проиграли. Все, точка. Разговоров больше нет. Рейх укрепился. В России его поддерживают на данный момент действительно большинство уже населения. В Беларуси пока нет, но если Беларусь станет частью России, то я, у меня такое ощущение, что и Беларусь Кутинской вряд Путинский вариант диктатуры будет поддерживать, наверное, все-таки большинство. Да? Поэтому вот СССР 2.0, он образовался. Все, вот эта новая граница по карте проведена, из которой действительно Запад пытается вытащить Украину. Я в этом смысле с Геннадием Владимировичем абсолютно согласен. Это, наверное, важнейшее, что сейчас нужно делать. Но во всем остальном, вот, не знаю, 33-й год примерно Советского Союза. И дальше будет примерно то же, что было там. Вот можно смотреть в историю. И э, примерно из этого исходить со своими стратегиями. Что дальше, да, какие э, возможные варианты развития? Ну, во-первых, э, для нас стратегия единственная одна — это называть вещи своими именами. Вот эта стратегия, которую можно назвать русофобией имени Бабченко-Муждабаева, да, вот единственная стратегия, которая оказалась правильной, это то, что каркали вот эти вот русофобы Бабченко и Айдер, да, и, и докаркали до того, что происходит все практически один в один. Называть вещи своими именами, жить в реальном мире, видеть, что происходит. Это первое. Потому что, как Айдар, опять же, замечательно говорит, русофобия — это самая точная наука, потому что в ней сбылось все. Все предсказания вот в ней сбылись. Это первое. Второе — готовить замороженные ножки Буша, потому что никаких других вариантов нету, Потому что дальнейшее развитие событий — это окукливание этой страны за железным занавесом этой территории, это превращение ее уже в окончательный 2.0, и это новая холодная война, которая, дай бог, дай бог, может быть, останется только холодное, а, на мой взгляд, вполне вероятно перерастание и в горячую фазу, в горячую фазу боевых действий. И э, одним из самых вариа вероятных театров боевых действий это, конечно же, Украина, а потом, на мой взгляд, еще и Восточный Казахстан. И э, нам с вами, вот понимаете, вот сейчас нам обсуждать стратегии, что делать дальше, это примерно как э, 100 тысяч лет назад ежиком обсуждать, как остановить ледниковый период. Да никак. Никак, все, несо, несо, несоотносимы уже силы и несоотносимы уже э, массы, да, ежики не могут остановить наступление трехкилометрового ледника, а мы не можем остановить э, кристаллизацию Рейха. И нам остается только ждать, когда англосаксы опять в очередной раз, в третий за последние сто лет, спасут Европу от очередного поехавшего головой диктатора, потому что других никаких вариантов нет. Нам остается ждать, потому что Путин это уже навсегда, Лукашенко это уже навсегда, СССР 2.0 это пока не мере надолго, и нам остается только ждать, пока там не начнется очередное обнищание, не, не начнется очередная колбасная революция, как уже было не раз, да, только за колбасу, и э, откроется новое окно возможностей. И вот только в этом окне возможностей можно будет там э, начинать обсуждать какие-то стратегии, да, но опять же, Действовать в это время будут уже совсем другие люди, совсем другие силы, даже внутри России будут действовать совсем другие люди, которым на демократию и свободу будет плевать а им нужно будет только колбаса, им нужно будет пограбить магазины, потом разруха и новый ДНР с алкоголиками, с автоматами на блокпостах от края. До края. Вот все, что было в 17-18. Вот в этот раз империя будет рушиться точно так же. И Третья Чеченская война, тут же в этот же день. Это это, это, это в общем-то, все понятно. Да, я, в общем, согласен, также, опять же, соглашусь с Геннадием Владимировичем, рассказывать, говорить, называть вещи своими именами, говорить, что там э, началась диктатура, другое дело, что я бы не был так оптимистичен по поводу северного потока, потому что, ну извините меня, Байден не вводит э, санкции, потому что его интересует не Россия, его даже Украина, и Украина его интересует больше, чем Россия, но даже Украина там не на втором, скорее всего, месте, да? А на первом месте Америку интересует, конечно, рынок сбыта своего сжиженного газа. А ругаться из-за сжиженного газа с Германией, чтобы с ней совсем порвать отношения, он, конечно, не будет, безусловно, да? Поэтому э, все, все совсем не так радужно. Ждет ждут нас не очень хорошие времена, ждет нас нормальный тоталитаризм, нормальная диктатура, затем нормальная революция, по всей видимости нормальная война, и выживать, строить стратегии своего выживания, а потом смотреть. У меня в вот стратегии есть, у меня э, есть инструкция по вождению танка Абрамс, и банки с тушенкой я закупаю. Моя стратегия в 96 лет приехать на Красную площадь, нассать на могилу Путина и начать раздавать там окорочка, и пороть э, с гаслом э, «Слава Украине!» и спрашивать, чей Крым. Других никаких стратегий у меня, в общем-то, в принципе, нет. Спасибо, Аркадий. Спасибо. Ну, картина, конечно, такая апокалиптичная очень. Ну, что делать? Здесь, здесь в общем, живем. Я, на самом деле, рад, что я поставил тебя третьим э, спикером в этой панели, потому что последним у нас будет оптимист Илья Пономарев, который все-таки расскажет, что не все так плохо. Вот. Прозвучала тема Беларуси. Я хочу задать вопрос Наталье Радиной, журналисту, руководителю информационного оппозиционного ресурса "Хартия 97 Наталья, ну вот ты знаешь, что тема Беларуси она очень важное значение имеет для российской оппозиции, потому что понятно, что белорусский режим и путинский типологически во многих вещах схожи. Естественно, с прошлого лета вся российская оппозиция внимательно следит за происходящим в Беларуси. Было ощущение, что конец режима Лукашенко близок. Да? Я думаю, что все согласны с тем, что, в общем-то, если бы не поддержка Кремля, то Лукашенко бы не удалось власти удержаться. Тем не менее, я понимаю, что этический вопрос такой достаточно сложный, но как ты считаешь, то, что Лукашенко все-таки удержался пока что у власти, это связано с некой объективной ситуацией, да, вот с, с тем состоянием, в котором диктатура пребывает? Или все-таки белорусская оппозиция где-то допустила определенную неточность или, может быть, ошиблась, ошиблась в своих оценках на существующего режима? Это первый вопрос. Ну и, конечно, для нас важно узнать твое мнение относительно запаса прочности и потенциала белорусского протеста. Есть ли у этого протеста будущего будущее? И какие, на твой взгляд, перспективы у него? Спасибо, Иван, за вопрос. Я подчеркну, что выступаю как журналист и оцениваю ситуацию из анализа, который делала со второй половины 90-х годов, когда пришла в, профи... в профессию. Мне кажется, что, когда мы оцениваем ситуацию, ее нельзя сравнивать с ситуацией там, в Украине, России, Грузии, Кыргызстане, Молдове или Сербии, где произошли революции, но где изначально, ну не во всех странах, конечно, в России еще не произошла, где изначально были более мягкие режимы. Стартовые условия в Беларуси же Белоруссии и Украине – тоже были изначально разными, потому что Беларусь все-таки была наиболее советизированная, русифицированная, денационализированная республика. То есть это очень важно понимать. И режим, который установил Лукашенко с первых дней своего правления, он изначально был диктаторским. Там Захват медиа, уничтожение парламентской судебной ветви власти, узурпация полномочий, фальсификация всех выборов и референдумов, создание эскадронов смерти, которые убивали и похищали лидеров оппозиции. Все это началось еще в 90-е годы и достигло своего пика в 20-м-21 годах. Все это время, конечно же, режим Лукашенко пользовался всесторонней политической и экономической поддержкой Москвы. За годы его правления, называются цифры, режим получил порядка 100 миллиардов долларов поддержки. Тем не менее, я должна сказать, что все эти годы в Беларуси была достаточно активная и сильная оппозиция. Да, она исходила из концепции Джина Шарпа, да, оппозиция придерживалась ненасильственного сопротивления. Но в своих действиях она исходила в том числе и состояния белорусского общества, о котором я говорила ранее. Но проходили масштабные акции протеста, которых, например, не было в той же Украине до 2004 года. Проходили массовые акции протеста против фальсификации выборов. В движение сопротивления входило на самом деле огромное количество людей. И э, революция как таковая в Беларуси, она же началась не в 2020 году, она началась еще в 2017 году, когда по всей стране прошли массовые акции протестов против налога на, безработ... на, без... для... на безработных, это марши не тунеядцев, они прошли в десятки городов. И Лукашенко 25 марта 2017 года пришлось вводить войска в город для того, чтобы остановить вот эти протесты, которые могли действительно привести к изменениям в стране. В 2019 году часть оппозиции, такие как Белорусский национальный конгресс, Европейская Беларусь, Социал-демократическая партия Николая Статкевича, Стали участвовали в парламентских выборах, хотя до этого оппозиция всегда бойкотировала любые фальшивые избирательные кампании в Беларуси, воспользовавшись вот возможностью проводить агитационную кампанию и доносить до людей информацию о том, что происходит в стране, призывать к открытому сопротивлению диктатуре. Тогда же произошел замер общественного мнения. И лидеры оппозиции говорили, что Лукашенко не поддерж... на самом деле не пользуется никакой поддержкой населения. И действительно, его рейтинг в стране составляет порядка трех 3-5%. К 2020 году режим окончательно деградировал. То есть, и, конечно же, отстала экономика и эпидемия ковида, которую игнорировал Лукашенко, из-за чего погибли десятки тысяч человек в стране. Все это, конечно, возымело свой эффект. И э, э, э, сами массовые протесты для нас не были неожиданностью. Другое дело, что когда вы говорите об ошибках, которые произошли, то надо учитывать, что во главе протестов не было реальных лидеров оппозиции. Реальные лидеры были арестованы еще накануне самой избирательной кампании. Реальные и сильные кандидаты в президенты также не были допущены до участия в этих выборах. Часть из них тоже попали в тюрьмы. И э, во главе протестов э, оказались люди некомпетентные. И, в общем-то, вот эта их некомпетентность, она привела, конечно же, к снижению протестов. Ну и плюс репрессии, масштабные репрессии, которые э, Лукашенко развернул в стране, и которые продолжаются э, по сей день. Э, и все это, конечно, сыграло свою роль, но я бы не говорила о том, что в Беларуси больше невозможны э, никакие-либо изменения. Я не... Я не соглашусь с пессимизмом, с пессимизмом и Геннадия Гудкова, и Аркадия Бабченко. Я все-таки считаю, что потенциал для протестов в Беларуси никуда не делся, он остался. Если говорить о некой стратегии, которая может быть сегодня в сегодняшней ситуации в Беларуси, то в первую очередь это, конечно же, три вещи. Это санкции, забастовки и протесты. Сегодня вот эта ситуация с самолетом, которая возникла, вот этот террористический акт, этот захват самолета, он привел к тому, что Европа наконец-то обратила внимание на происходящее в Беларуси. Потому что в силу того, что и в силу нежелания самого Евросоюза реагировать на ситуацию в Беларуси, в силу слабости так называемых новых лидеров, которые встречались там в том числе с мировыми политиками все это время, и не призывали к серьезным санкциям против режима Лукашенко. То есть мы на сегодняшний день имеем санкции против режима Лукашенко меньше, чем были, например, после событий 2010 года, когда Лукашенко арестовал кандидатов в президенты и разогнал акцию протестов против фальсификации выборов. И вот сегодня... Наконец-то до запада дошло, что режим Лукашенко представляет угрозу не только для собственного населения, но представляет угрозу для безопасности всего мира. И меня радует, что наконец-то из Европы сегодня звучат голоса о том, что необходимо вводить санкции против поставок нефтепродуктов из и калийных удобрений. То есть это говорят уже многие, в том числе представители Германии. И вот в этом направлении нужно продолжать действовать, потому что действительно персональных санкций на самом деле недостаточно. И необходимо требовать именно экономических санкций. Это может серьезно ударить по режиму Лукашенко, это может сократить срок его правления, это может разрушить диктатуру в максимально короткие сроки. И самое главное, это освободить политических заключенных, которых сегодня в Беларуси тысячи. И люди сегодня в беларусских в тюрьмах умирают. Да, то есть вот этот последний случай убийства политзаключенного в тюрьме Витальда Шурка. То есть он, он показывает о том, что необходимо как можно быстрее, максимально э, активно действовать э, и давить на этот режим. Поэтому э, санкции, экономические санкции, нефтепродукты, калийные удобрения, предприятия, э, где подавляется рабочее движение, плюс э, банки, вплоть до отключения э, от системы SWIFT. Второй момент – забастовки. То есть они в этой в сегодняшней ситуации возможны, потому что я разговаривала с, раз, с рабочими лидерами, с представителями стачкомов разных предприятий. Сточкомы возникли еще в 2020 году, когда начались протесты, в том числе и на предприятиях в Беларуси. И они говорят о том, что в принципе это сегодня возможно, это такой относительно безопасный способ протеста в Беларуси. За вот это время, с августа 2020 года, в разы, даже в десятки раз выросло количество рабочих, которые вошли в независимые профсоюзы, вышли из официальных профсоюзов. Экономическая ситуация в Беларуси продолжает ухудшаться, потому что даже Россия сегодня не поддерживает белорусский режим в том объеме, в котором ранее поддерживала, в силу разных причин. И, идут, и на самом деле идут массовые сокращения сегодня рабочих на всех предприятиях, и э, зарплаты, конечно же, тоже падают. Я напомню, что Лукашенко так и не достиг своего обещ... э, не выполнил свое обещание, которое давал лет 15 назад, что средняя зарплата в Беларуси будет составлять 500 долларов. До сих пор эта средняя зарплата э, в стране. Нет. Также готовы бастовать представителей частного бизнеса, потому что идет их постоянное удушение, условия работы очень тяжелые, и они понимают, что сама забастовка может тоже повлиять на изменение ситуации. Ну и третий момент этой стратегии — это, конечно же, протесты, которые будут продолжаться, я убеждена, в Беларуси. Сейчас уже возобновляются марши протестов в разных городах и районах Минска. Потому что вот это уникальное еще явление белорусское, это дворовая активность, когда люди продолжают протестовать даже своими дворами, микрорайонами в городах, то есть создаются такие сообщества и активно, достаточно активно работают. Работают. То есть как таковые партизанские акции в Беларуси все это время не прекращались. То есть вот они как начались в августе, там, так они до сих пор проходят. Все равно люди и распространяют листовки, вывешивают бело-красно-белые флаги. На это тратится все огромное количество денег, на борьбу с этим тратится огромное количество денег, потому что милиция и ОМО, они вынуждены патрулировать постоянно улицы вызывать технику и МЧС, и снимать эти флаги. То есть это все тоже изматывает режим, в том числе и финансово. Поэтому э, я знаю, что Лукашенко сейчас вот зашел в такую вот зону ошибок. Да? То есть и любая его ошибка, она приведет на самом деле к протестам на новом уровне. Э, и поэтому я считаю, что... Э, если мы будем следовать вот этой стратегии санкции, забастовки, протеста, то, в принципе, у нас есть шанс победить в этом году. Наталья, большое спасибо. Вот это обнадеживающий такой сценарий победы в этом году. Мы, естественно, будем следить и желаем вам всем нам всяческого успеха, потому что, в общем-то, и российская, и белорусская позиция выступают таким единым антидиктаторским фронтом. Я бы хотел, с своей стороны... Ремарку добавить по поводу э, отношения э, в Литве к режиму Лукашенко после вот этой истории с захватом, с террористическим государственным актом, который был совершен спецслужбами и армией Беларуси по приказу Лукашенко, захватом самолета, где летел э, оппозиционный э, блогер Роман Протасевич, э, возникает ощущение, что пройдена красная черта. То есть Литва занимает последовательную жесткую позицию по отношению к режиму Лукашенко уже давно, но сейчас ситуация поменялась кардинальным образом. Многие мои знакомые, люди, которые вне политики, литовцы, но ну, знают, что я, в общем, связан с оппозицией, подходили. И, ну, практически каждый, с кем был знаком, вот, после этого события подходили, и на них это пришло огромное впечатление. То есть это как бы переход в осознании и в оценке лукашенковского режима на какой-то другой совершенно уровень. А часть это происходит потому, что вот оппозиционеры, правозащитники, вот это все где-то как бы далеко. Ну, вы там чем-то занимаетесь, да, вы за все хорошее, против всего плохого замечательно. Ситуация с самолетом, она выглядит иначе с точки зрения там, европейского бывателя. Это гражданский самолет, который мог быть сбит. И когда вот вся эта история экстраполируется на собственную безопасность, на безопасность своей семьи, это все выглядит уже совершенно иначе. То есть пришло вот какое-то другое э, отношение э, к режиму Лукашенко. Но есть один момент, о котором Наталья важно сказала. Вот э, по большому счету, Наталья, э, ты выступаешь за секторальные санкции. За глобальные санкции против экономических отраслей. Если в российской оппозиции мы договорились уже, что вроде как власть на выборах не меняется... Мы договорились о том, что в стране установлена персоналистская диктатура и есть все тренды к установлению тоталитаризма. То вот по санкциям это один из тех пунктов, где ведется дискуссия зачастую такая ожесточенная внутри российской оппозиции. Потому что часть значимых персонажей выступает против секторальных санкций, потому что это наносит ущерб непосредственно гражданам. То есть граждане страдают за преступления режима, за преступления своего диктатора, а в общем-то как бы режиму от этого-то ничего особо и нет. То есть как были все они доллары в миллиардеры, так и остались. Вот так что важную черту такую зафиксировала. И может быть там Илья Пономарев в своем ответе, я заранее сейчас прокладываюсь на вот вопрос нашему пятому спикеру, Илье, пожалуйста, тоже прокомментируй свое отношение к санкциям. Но начну я, Илья, с другого. Вот ты левый политик, один из лидеров левого движения. В 2011-2012 году мы вместе занимались организацией массовых акций протеста. И тогда нам удалось реализовать вот эту концепцию Объединенного гражданского фронта создания широкой над идеологической коалиции. Туда входили и левые, были и националисты, и либералы, и мы как-то вместе друг с другом договорились. И, наверное, нам на тот момент удалось достичь вот точки как бы максимальные угрозы для путинского режима, максимального подъема. Конечно, это было связано с, во многом субъективными факторами возревания протеста внутри российского общества. Но, тем не менее, после 2014 года, после Крымского консенсуса, подавляющее большинство левых сил, насколько я вижу, если они прав, поправь меня, пожалуйста, они, в общем-то, поддержали эту инициативу. И наш с тобой хороший знакомый Сергей Удальцов начал рассказывать про там, братьев на Донбассе. И, в общем-то, крымский вот этот консенсус, он такое ощущение, что оппозицию расколол и э, ну, значительную часть левых, э, скажем так, вывел в сторону. Часть националистов тоже, но все-таки значительное дрон националистов встало на антиимперские позиции. Вот э, у меня к тебе такой вопрос, раз уж мы говорим про стратегию оппозиции, э, э, скажи пожалуйста, э, складывается впечатление, что сейчас левые, они в общем-то полностью захвачены как бы КПРФ, то есть нет какой-то вот такой оппозиционной Левые группы, так ли это, если э, вот оппозиционные настроения в левой среде, и если есть, есть, в общем, на чем они основаны, потому что в части внешнеполитического курса вроде как претензий быть не должно. Ну и самый главный, конечно, вопрос нашей панели, какова должна быть стратегия оппозиции в, значит, в нынешних условиях, в условиях тотального давления и э, зачистки политического пространства. А, да, всем привет. Если можно, я начну с конца твоего вопроса. Давай. И, и, и потом перейду на его начало. То есть я сначала скажу несколько слов про общую стратегию оппозиции. Потому что для меня стратегия оппозиции, она, в общем, как для левого политика. Она да, сводится к фразе из известной песни. «Никто не даст там избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой». И на самом деле... Я думаю, что любая стратегия, которая, э, там, может быть, начинается с движения пассионарного меньшинства, но не заканчивается э, тем, чтобы опереться на большинство нации, э, это стра плохая стратегия, которая обречена на поражение. И, э, собственно, белорусский пример нам это хорошо показывает. Большинство российской нации на данный момент не готово к тому, чтобы э, встать на эти антиимперские, э, э, тем более либеральные, э, какие-то дру какие другие позиции. Поэтому э, нам еще нужно на эту тему много работать, хотя я считаю, что ветер истории он дует в наши паруса. И мы это просто видим даже по искаженным социологическим опросам, но тем не менее эти социологические опросы показывают динамику, они показывают уменьшение количества людей, которые стоят на таких национал-консервативных позициях. Хотя пока они, их все равно большинство. И говорить о том, что там Путин потерял поддержку и держится только на штыках, это неправда, это не соответствует действительности. Он опирается на большинство российского населения, так же, как Александр Григорьевич Лукашенко опирается не на большинство, но на значительную часть белорусского населения. И именно поэтому он ведет стратегию затягивания гаек и пошел на такой огромный для себя экономический и геополитический риск по захвату нашего друга Романа Протасевича, потому что в ситуации, когда общество расколото, а западные соцопросы, конечно, показывают не 3, не 4 процента поддержки Лукашенко, а скорее 30-40, то в этой ситуации ему нужно добрать эту массу поддержки для того, чтобы как-то крепко Встать на ноги, нащупать почву под ногами, чего у него действительно нет. Он там поплыл после протестов, но тем не менее он возвращается к этой ситуации стабилизации. Поэтому он, выбирая между двумя злами, он выбирает вот эту самую жесткую линию для того, чтобы добрать себе необходимые проценты, которых у него на данный момент нет. К сожалению, это именно логика диктатур в самых разных странах мира, и мы это, соответственно, много раз видели. Что касается конкретного поведения различных отрядов российской оппозиции, я считаю, что вот этот вот спор, там малые дела, большие дела, революционная борьба в подполье, значит, покупка танков Абрамс, значит, ковровые бомбардировки и так далее, все стратегии хороши, лишь бы это было действием. И э, просто мы должны опять-таки понимать о том, что это действие должно вести в конечном итоге На то, чтобы большинство населения стало на нашу сторону И вот это единственный критерий, какое действие стоит делать и а какое не стоит делать Если действие отталкивает людей и э, приводит к э, маргинализации оппозиционной группы То это плохое действие Если оно приводит к увеличению массы поддержки, это хорошее действие Потому что все равно Эта самая революционная ситуация Она будет не сейчас, а через какое-то Количество времени Надо к этому, соответственно, активно Готовиться И я в чем полностью согласен С предыдущими ораторами, которые говорили И я всегда считал Что мирный протест Это невозможно это, Этого не произойдет Нет у кого-то универсального правила Про которое говорил здесь Аркадий Потому что даже если там Взять пример, 17-го года февральская революция была с кровью, там было несколько тысяч погибших, а сама по себе октябрьская была без крови, там вообще не было ни одного погибшего человека. Но тем не менее, после этого, как мы знаем, разразилась гражданская война, которая унесла несколько миллионов жизней. То есть, но это не сама революция, да? это, это ее последствия, которые привели к вот этой самой, ситуации. Будет ли повторение вот этого сценария семнадцатого года, я этого совершенно не исключаю. Вполне, вполне возможно. Но это совершенно, совершенно не факт. И как-то пытаться э, загнать существующую политическую ситуацию под какое-то историческое клише, э, мне кажется, это то, тоже не разумит. Еще одну важную вещь, которую я хотел сказать, прежде чем перейти к левым, это, конечно, о том, что меня очень э, тревожат э, те тенденции внутри Российской оппозиции, которые э, приводят к внутренним конфликтам э, и э, внутренней конфронтации. Вот у левых, в частности, есть принцип, что слева противников нет. И я считаю, что это очень важно, да, что у нас есть общий противник это власть. Э, я не считаю, что создание каких-то коалиций возможно и рационально. Я когда считаю одним из одной из причин, поражение движения 11-12 годов, это попытка создать подобную коалицию, потому что э, вот там тоже принцип, который э, когда-то был в нашей истории сформулирован пора э, не идти, вместе бить», это правильный э, принцип. Когда люди видят э, на одной трибуне совершенно разных противоположных друг другу политиков, они простой человек, да, он начинают думать, э, что это просто беспринципное политиканство, и как может там одновременно стоять, не знаю, там Собчак, Кудрин, Каспаров, Немцов и Удальцов. Да? То есть, вот люди совершенно разные, с разным подходом к жизни, с разными идеалами, с разным видением будущего. Значит, у них, наверное, нет видения будущего, если они встают на одну трибуну, но это не мешает нам быть на одной стороне баррикад. Мы не должны друг друга стрелять мы должны все наши пушки обратить против Кремля. Но дальше это будет ситуация какой-то конкуренции свободной и так далее. И если мы с самого начала показываем, что мы чуть ли не единая партия, то я считаю, что этим мы не приобретаем сторонников, а наоборот от себя откидываем. Но драться друг с другом, как это часто делают некоторые наши коллеги говорят, что ты там мурзилка, там вот то, что ты делаешь неправильно, и поэтому мы с тобой срать на одном поле не сядем. Вот это я считаю неправильно. Какие-то высказывать мысли относительно того, что, что более эффективно, что менее эффективно, это прекрасно и полезно, но э, обвинять друг друга в смертных грехах для того, чтобы защищать под себя политическое пространство, это я считаю, конечно, и ошибочно, и вредно, и недостойно. И я вижу две вещи, которыми мы не занимаемся как оппозиция. Я вижу появившуюся, и я считаю, она будет расти ниша антивоенного, антиимпериалистического движения. Если после 2014 года какое-то время это было в направлении такой глубокой депрессии, и многие наши коллеги там, ну давайте не будем трогать, давайте будем говорить про внутрироссийские проблемы, давайте не будем говорить про то, что страна воюет там, значит и все прочее то мне кажется, что сейчас постепенно люди открываются к подобного рода разговорам. Недавно была очень хорошая статья Пастухова на «Эхо Москвы», который про это писал, я с ним абсолютно согласен. И вот в, этой, в этом контексте, опять-таки, Украина и то, что происходит с Белоруссией, является очень-очень важным. Ну и тоже... То, чем мы совершенно не занимаемся, мы совершенно не занимаемся какими-то э, проектами, э, по-серьезному не занимаемся проектами этой самой прекрасной России будущего. Мы все время говорим о том, что ну, свободные выборы, э, там, а дальше разберемся. Ну вот это там люди, россияне, не будут покупать, я считаю. Э, э, им уже это обещали в 1991 году, все помнят, как, чем это закончилось и э, без того, чтобы объяснить человеку, как он будет жить э, при новой прекрасной власти, прекрасной России будущего, мне кажется, что нам невозможно ничего добиться. Пусть это даже будет несколько разных видений. Пусть отдельное будет видение у либералов, пусть будет отдельное видение у левых, отдельное видение у националистов, но оно должно быть. Э, только так мы сможем собирать вокруг этого как каких-то сторонников и, наоборот, уменьшать количество э, внутриоппозиционных конфликтов. Ну и, отвечая на вопрос про левых, мое ощущение, я, естественно, не проводил там социологических каких-то опросов и глубоких исследований, да? то есть, ну, по моему ощущению, процент людей, которые стоят на антиимперских позициях и антивоенных позициях, в левом движении выше, чем националистическом раза в три. То есть, там не на проценты, а в разы. И это связано с тем, что часть левых стоит на позициях так называемого Цемермальского движения, то есть по аналогу там, значит, 1915 года, сугубо, сугубо антивоенного, которые считают, что война между Украиной и Россией является результатом там, буржуазных противоречий наверху, олигархических противоречий, борьбы за рынки и все прочее, поэтому Чума Чумана вашего оба дома, но штык в землю э, воевать недопустим. Националисты, они действительно выбирают сторону одну или другую. И э, э, значит, э, достаточно значимая часть националистического движения, не, не подавляющая, конечно, но какая-то просто заметная часть, да, пошла воевать, например, э, за Украину против России, со словами, что Украина для украинцев, Россия для россиян, то есть, ну, для русских, точнее. Вот. И, и, значит, мы против восстановления таким образом Советского Союза. Также часть левых, она говорит о том, что мы вот за восстановление Советского Союза. И пусть даже таким уродливым путем, как с аннексией Крыма или с этими так называемыми республиками ДНР и ЛНР, мы, тем не менее, все равно куда-то двигаемся в сторону воссоздания Советского Союза. Таких в левом большинство, но ну, не подавляющее. Просто это более заметно за счет КПРФ, это заметно за счет э, Удальцова, но даже вот на первом левом фронте э, большинство э, Удальцов в этом вопросе не э, поддержало, и поэтому в связи с, ну, с чистыми вопросами там, бренда ушли, сделали другую организацию, которая называется Левый Блок, а там, Удальцов ее воссоздавал с нуля после освобождения из колонии, потому что его в какой-то момент не исключили из Совета Левого фронта за, соответственно, поддержку Крымнаши. Они сделали это только по одной причине, потому что он сидел в это время и сочли это не по-товарищески и некорректным. Но вот это антипериалистическое движение в левом движении, оно сильно, и оно как раз, на мой взгляд, это один из тех ростков, которые надо всячески э, пестовать, потому что, конечно, что там говорить, конечно, они не видят причинно-следственных связей между очень многими вещами, э, которые происходило. У нас в Новосибирске не могу объяснить, что вот у нас там значит не строился очень долгое время мост через Ольх, потому что эти деньги были забраны на мост в Крым. Но люди не понимают, ну это же одна строчка бюджета, вот здесь убавилась, вот тут прибавилось. Не-не-не-не, это совершенно разная, э, разная тема. Но тем не менее, люди все равно просыпаются, и э, я считаю очень это позитивным, и это то, чем оппозиции, э, чем оппозиции надо безусловно заниматься. Илья, спасибо тебе большое за ответ. У нас вот Мне сообщают наши, э, наша техническая служба, что у нас есть несколько вопросов. У меня есть сомнения в том, что мы все, конечно, успеем задать и на все э, вопросы наши спикеры успеют ответить. Тем не менее, начинаем с вопроса Марка Гальперина, недавнего политзаключенного. Я прошу пустить вопрос Марка Гальперина в эфир. Добрый день, друзья. Это Марк Гальперин. Вопрос участникам форума «Свободной России». Uh, уважаемые коллеги, как вы видите процесс объединения оппозиции? И вообще, нужно ли это объединение? И на каких принципах, если нужно, оно должно строиться? Большое спасибо. До свидания. Uh, да, ну, Фактически Илья ответил на этот вопрос в своем предыдущем выступлении. Я думаю, что Геннадий Владимирович, может, вы скажете? Я э, немного не согласен с Ильей. Почему не согласен? Потому что практика и опыт других стран показывают, что на определенном этапе, когда политики нет, когда нет политической конкуренции, когда невозможно реализовать никакую идеологию, то единственной формой ответа общества на режим, на подавление свободы и прав, является общегражданская объединение. Но мы с вами знаем, что, в общем-то по большому счету, всей революции в Европе начались с создания общегражданских, общенациональных фронтов, которую возглавляли люди как бы напрямую, не связанно с политикой. Где-то это были профсоюзные лидеры, где-то это был даже, как в Чехии, писатель, диссидент и так далее. И это как раз притягивало людей, позволяло отбросить вот эти разногласия левые, правые, либералы, консерваторы и так далее и тому подобное, сконцентрировать общие силы. Такое же наблюдали мы с вами в 2011 году, и я считаю, что Комитет протестных действий, который стихийно сложился, он действовал эффективно. И если бы не переход на вот эти всякие там квоты, избрания уже в интернете другого комитета, я думаю, что вполне возможно, что были бы еще более мощные акции, которые могли привести какие-то изменения. Поэтому я считаю, что на общей гражданской платформе объединение возможно. Оно, конечно, временное. Это временный союз. Когда появляется политика, люди расходятся по своим политическим квартирам и начинают уже между собой конкурировать. Но это другая конкуренция. Это не война, это не вооруженные восстания, это политическая цивилизованная борьба, которая как раз является основой стабильности любой политической системы. Поэтому на этапе общего противодействия диктатуре необходимо общегражданское объединение разных отрядов оппозиции. Спасибо. Аркадий или Женя, можете что-то добавить? Аркадий. Да, у меня есть что добавить. Смотрите, вот нас тут шесть человек по списку. да. Смотрите, Бабченко в бункере, Тютрин в Вильнюсе, Чирикова, ну где она там у себя захочет, скажет. Надка тоже, где у себя там захочет, скажет. Илья, Илюха, Илья в Киеве. И только Геннадий Владимирович в Москве. Как нам объединить Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Отлично. Я в Бел... Болгарии. Отлично, yeah, отлично. No, То есть Дмитрий в Москве, Гутков в Москве. Из присутствующих в Москве ни одного русского оппозиционера. Как нам объединить оппозицию? Вот, вот действительно как? Да никак. В Европе. Все. В Европе. В раз, Европе, в раз, в раз, Европе, что, в Европе может быть, Соединенных да. Штатов Америки в кафешке в одной, в какой-нибудь объединимся. Еще у меня, кстати, у меня свой есть вопрос к Илье. Пономарев. Илья, скажи, вот ты говоришь, хорошая стратегия та, которая не ведет к маргинализации, а плохая та, которая ведет к маргинализации. Вот мы опять же в, шестеро, в шести разных странах, а в Москву, в самом большом городе на протесты, выходит, я пытался почитать, если я не ошибаюсь, 0,003% населения. Что нужно сделать, чтобы сильнее маргинализировать оппозицию? Есть ли у тебя какие-то рецепты вот по этому поводу? Аркадий, я тебе хочу сказать, что Илья, он изначально предупреждал, что у него там сложность с интернетом. То есть, видимо, интернет дотянул до его выступления и ответа на вопрос модератора, но он, в общем, пропал. Пока что его на связи нет, может быть, он вернется, но мы с него спросим. Не волнуйся, у нас все это записано и панель будет отдельно выложена. Но, и... Можно я две, два конечно, слова скажу? Конечно. Вот я бы не стал вот так ту организацию, которую нам устроила режим, да, имея огромные ресурсы, я бы не стал ее абсолютизировать, потому что я хочу напомнить, что, ну, может быть, он не очень удачный пример с точки зрения демократии, но в ссылках и в иммиграции находилась вся верхушка Ленинской партии. Вот я хотел... довольно, сказать, она стал, довольно была Не потому, что это да. слишком цинично, на мой взгляд. Но вот это да, да. Единственный вариант, и тем не менее, они пришли И Тем не менее, они пришли к власти, когда началась разрушаться система политическая, они все вернулись и оказались в мейнстриме, в обоим. Поэтому нет никаких шаблонов. Кто-то пошел в первых рядах и добился успеха, кто-то погиб в первых рядах и пришли вторые, третьи ряды. Нет ни одного шаблона, несмотря на многовековую историю человечества которого можно было бы руководствовать как догмы. Вот нет ни одного шаблона, потому что ну, всегда в истории что-то бывает первый раз, а потом уже это становится каким-то либо правилом, либо какой-то какой там традицией. Я не думаю, что вот здесь следует... следует там... А почему мы не можем в Европе создать объединение, которое возьмется сейчас за... Я вот, например, считаю, что это надо делать. Возьмется за коллективные усилия по формированию определенной точки на Западе. Коллективные усилия по расширению персоналистических и прочих санкций. Коллективные усилия по созданию условий, при которых те люди, которые там, ну типа Пронина, э, начальника ГУВД, не будут себя чувствовать, так сказать, там, в комфортных условиях, находясь э, в Евросоюзе на наворованные капиталы, проживая там в семье. Вот я думаю, что мы можем это многое сделать, и это ускорит э, раскол элит. Вот раскол элит откуда возникает? Вот а вы арестовали у Виктельберга миллиард э, франков. А если бы не только у одного Виктельберга арестовали, а еще у 15 человек из ближайшего окружения Путина. Что бы они сказали, Владимир Владимирович? Володя, разворачивай оглобли, иначе мы останемся нищими, иначе наши семьи окажутся там здесь, в стране, а мы этого очень не хотим. Вернуться в Россию, которую мы терпеть не можем, не любим, ее все опасаемся. Вопрос вот в том, что мы еще можем что-то многое сделать, и при этом нам не нужно думать, то левый, то правый, кто центрист. Кто там консерватор, а кто либерал? У нас есть общий противник? Ну, такая да. площадка фактически существует. Форумы есть такой площадки. И новый список Путина здесь будет пополняться. Одна, одна из площадок, конечно, форум заработало. Да, России. я, я своей я, стороны это... хочу добавить, что действительно ведется работа по списку Путина. Сегодня вечером рабочая группа заседает. У нас к этому списку предложено в этот раз 55 человек, если не ошибаюсь. Там есть э, люди в разной категории, в списке Путина у нас есть и пропагандисты, и военные преступники. Вот сейчас я пробежал этот список, там ну, в числе таких известных фигурантов есть э, вот эти фантастические твари из э, фильма а, «Раследие» Алексея Навального, в частности Антон Красовский, э, Марина Бутина и вот вся вот эта компания, Леся Рябцева. Иван, Иван, да. а можно я вам вопрос задать? Конечно. Вот то, что вы делаете, я очень уважаю и поддерживаю, считаю абсолютно правильным в меру силы возможностей готов помогать. У меня вопрос: uh -huh. а какой вот задам Зак, немножко грубовато, а какой навар с этого списка Путина? Вот кто-то из них попал в персональные санкции, кто-то попал под финансовый расследний западных институтов, а ведь у них есть конвенция по борьбе с подмыванием денег, по борьбе с коррупцией, там ну, и многие другие конечно, нормативные. Нет, конечно. Уже попали. Дело в том, что Значит, здесь вот есть... Соловьев, например, Соловьев Владимир Соловьев, который там собирали да. петиции, она набрала, по-моему, 200 с лишним тысяч человек, которые потребовали от итальянского правительства рассмотреть вопрос о запрете э, выдачи ему шенгенских виз и у него семьи. Вот, как, вот какие-то э, вот такие действия, смотрите, а, прошли вообще или не прошли? Процесс включения, я просто не знаю. Да, процесс включения в санкционные списки, он очень сложный, а, и очень долгий. И он зависит, скажем так, от внешних факторов. В частности, от позиции э, администрации президента США, например. Да? Мы помним историю со списком Магнитского, который еще в 2012 году, летом, мне говорили, что нет никаких шансов на принятие списка Магнитского. Ребят, мы все понимаем. У меня был личный разговор в госдепе американского. Там был Браудер. Там, был Браудер. А, но там а не только Браудер, там было Немцов и Каспаров. Как бы. И в ноябре 2012 года этот список принимается. Вопреки э, заверениям людей из госдепа, они просто не верили в такую возможность. Прошлым летом э, Браудер продавил список Магнитского в, э, в Британии. Эта работа, она очень часто не видна для взгляда по, ну, постороннего, скажем так. Это, э, здесь очень много технической работы, это определенное досье. Вот я уже рассказывал в нашем эфире YouTube: иногда мы сталкиваемся с э, достаточно такими э, техническими сложностями, сложно реализуемыми. Допустим, э, мы в список Путина включили судей, которые выносили вот эти неправомочные преступные приговоры участникам акций протеста в России. Значит, туда включили судей, но выяснилось, для того, чтобы провести цепочки вот этого фигуранта внести в санкционный списки США, вы должны указать точную дату рождения этого потенциального фигуранта. Без этого просто технически это невозможно. И это, естественно, занимает определенную работу по сбору информации. Эта часть информации собирается, где-то она покупается, где-то исследователи делать. То есть это очень сложный технический процесс, который ведется. Yeah. У этого есть и политическая, конечно, составляющая, и это, естественно, привлечение, скажем так, более широкого круга известных российских оппозиционеров для санкционной работы, и политический фактор, который туда вкладывается, это, естественно, очень важный элемент. Но эта работа вот ведется все, как бы все время. А что касаемо Соловьева, кстати, в США есть проблема. Дело в том, что первая поправка Конституции Американской, она не позволяет туда включать журналистов, так называемых. Мы-то все понимаем, что Соловьёк журналистики не имеет никакого отношения, что это... Ну хорошо, Соловьев, пусть пусть журналист, но он же фактически призывает к вражде народа. Так, ну, и огромное количество его заявлений, огромное количество его... Ну и вот и получается, что в Канаде высказки. мы можем включить его? В, в Евросоюзе такого препятствия нет, но американское законодательство, американская конституция не позволяет нам этого сделать. Ну так он же на острове Хома Почему ну, в Европе его не будет? Ну, вот у нас, кстати, я сегодня говорю же, хочу проанонсировать, у нас будет еще там, пара панелей внешнеполитических, где вот проблемы внешнеполитического характера будут обсуждаться. Значит... Я к примеру взял. да, да Или тот понимаю, же Пронин, который понимаю. сейчас получил гражданство Кипра. Почему он получил гражданство Кипра? Начальник УВД э, Москвы, который был там при деле 6 мая, при всех последующих разгонах, при грубейших нарушении прав и свобод человека, при фальсификации уголовных дел, ведь там рапорта писали его подчиненные. Почему? Но, есть, вы вот, же, понимаете, что, по вы же понимаете, того, что Кипра. этот вопрос во многом риторический. Да? То есть, э, я понимаю, что не, такой, не, ч... не, я понимаю. Да, такой человек Но не получит этом, гражданство Литвы или, э, или Польши. Но вот а Кипр вполне себе, и в Италии они себя направляют. А ему и не нужно Литва или Польша. Ну, как раз да. а, Двигаемся дальше. Есть вопрос для Натальи Радиной. Пожалуйста, пустите в эфир. Зайцева Марина Николаевна, правозащитник. Санкт-Петербург, Улан-Удэ, Москва. Спикеры «Убить дракона» говорят, что невозможно мирным путем сменить власть в России. Да, это видно. Готова ли российская армия поддержать свой народ, который выйдет на революционные баррикады? Если невозможно, то что будем делать, если российская армия не поддержит вооруженных протест, а будет за президента нынешнего? Тогда какая армия вооружения какой страны поможет протестующему народу за смену власти? Такая поправка. Этот вопрос, не... Наталья Радина, будет сл... следующий вопрос, персонально адресован. А это, вот, Маркази, может быть, ты про армию? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что он лежит вне моего мировоззрения, потому что не будет никакого протестующего народа, который пойдет свергать режим, не будет этого, его и не было никогда и не будет. Будет очередной бунт бессмысленный, и беспощадный, который пойдет за колбасой. И армия в этом случае будет на той стороне, где колбаса будет лучше или э, возможность получения колбасы больше. Если царь будет больше платить, армия будет с царем. Если царь будет меньше платить, армия будет с теми, кто пойдет в ларки галабит. Все. Да, я, я можно добавить я... немножко, Вань? Да, конечно, Женя, а потом Геннадий Владимирович. Да. Я бы вот что хотела добавить. Ну, прежде всего я хотела бы сказать, что есть интересный тренд по поводу марганализации. Ну, Дело в том, что вот 15 лет назад активист считался вообще городским сумасшедшим. То есть когда я начинала заниматься защитой Химкинского леса, меня мои родные считали просто уже клинически ненормальным человеком. Зачем это я какой-то ну, не свой лес защищаю? Он же не принадлежит мне. Чего это я с ума сошла? И вот сейчас это вопросов вообще никаких не вызывает. То есть активизм стал нормой жизни. Это один тренд. Второй тренд. Что такое активизм? А он меняет сознание людей. У человека, который еще вчера верил Путину, у него меняется картина мира, и у него появляется запрос на демократию. Он начинает вообще понимать, зачем ему честные суды и нормальная полиция. Потому что вы спросите человека, просто обывателя, а вот вам нужны нормальные суды? Слушайте, да я туда не хожу. Да и полиция, а чего? Я не преступник, я туда не обращаюсь. Но стоит человеку побывать в активизме, и у него резко меняется мировоззрение. Так что... Э Власть, она не будет свергаться народом, но я думаю, от изменения общего количества людей, у которых меняется сознание, будет меняться и власть. И мы это прекрасно наблюдаем, мы видим, как от воли народа меняются политические решения. Мы это видим в Шесе, мы это видим на Куштау, мы это наблюдали в Екатеринбурге, когда э, люди против хромостроя выступили и отстояли свой город. И это мы будем наблюдать и дальше. И э, вот, собственно говоря, по поводу армии, вот э, будет она на стороне народа или не будет? Ну давайте подумаем, а кто в этой армии-то? Слушайте, но ну, если... Там такие же обычные люди, это, это наши с вами да, братья, сыновья и так далее. То есть если они будут наблюдать, как меняется сознание людей, они будут частью этого большого процесса. И, собственно говоря, я думаю, что они не выполнят просто те приказы преступные, которые им будут даваться. Но, по крайней мере, такой шанс есть, если мы будем активно работать с людьми, помогать им, не отворачиваться от тех, них. И э, если они будут видеть от нас какой-то толк, понимаете, то есть если мы будем реально делиться своими, ну, всеми своими ресурсами, реально помогать им. И э, то, что мне хотелось вот добавить к тому, что говорил э, Геннадий, мне очень понравилась идея более активного участия нашего иммигрантского сообщества, объединения, и давайте объединяться по конкретным проектам, это так просто, просто давайте объединимся, и остановим Северный поток, это будет, мы можем себе потом на грудь большую медаль повесить, сказать, какие мы молодцы, сколько мы денег, так сказать, не дали Путину и, следовательно, Лукашенко. Мы сможем это просто посчитать. И остановить этот проект это реально. Если мы обратимся непосредственно к Байдену, если мы обратимся к Меркель, если мы обратимся к Еврокомиссии, если мы это сделаем, если, если мы это сделаем достаточно энергично и приводим привлечем европейского избирателя на свою сторону, убедим европейского избирателя, который увидели, что такое режим Лукашенко, например. если мы покажем вот эту связь между Северным потоком и террористическими актами, которые проводят, например, на территории Евросоюза и Путин, и ну, на территории, например, Англии, мы вспоминаем, как использовалось боевое химическое оружие Путина, да, вспоминаем все вот эти скандалы и видим, что сейчас творит э, Лукашенко с захватом самолета. То есть, если мы будем достаточно убедительно и на свою сторону привлечем еще европейского избирателя и заставим э, европейские правительства, американское правительство принимать правильные решения э, по взаимодействию с э, э, ну, путинским и лукашенковским режимами, то мы будем большие молодцы. Нам, нам тут в Европе намного проще действовать, чем людям в России. Неважно, где мы физически находимся, желание – тысяча возможностей. А вот нежелание что-то делать – это тысяча причин. У меня маленькая ремарка, можно? Да, маленькую можно, да. Маленькое одно слово. Женя, ваши с вами братья и сыновья сейчас, как совершенно правильно выразилось, сейчас находятся в полевых лагерях под Воронежем, где они готовят ударный кулак по захвату соседней страны. Вот это действительно ваши с вами братья и сыновья, и это вот та армия, на которую, уже, по-моему, уже дала ответ на вопрос, где она будет и с кем будет. А после того, как будет война в Украине, эта армия будет брошена на подавление э -э восстания в России, и будет как казаки фигачить шашкой направо и налево. По-моему, ответ очевиден. Геннадий да, Владимирович. Ну... No, no. Если, конечно, не работать с силовиками, то и ничего не будет, потому что там идет отрицательная селекция. Правда, я бы по поводу армии немножко более оптимистичен, чуть-чуть более оптимистичен. Понятно, что все руководство оно там продажное, коррупционное и так далее, оно все выполняет приказы того режима, который она охраняет. Но в целом офицерский состав, он не является участником вот этого ограбления страны, он не вдоль. И армия не так политизирована, не так ей промыты мозги, не так она идейно растоптана, как это, например, там полицейские структуры, ФСБ и так далее. Вот там совершенно идет, каждый два раза в день идет промывка мозгов на всех разводах, на лекциях и так далее. Там огромная такая работа идет, зомбирующая. Да? То вот в армии этого нет. И у армии больше проблемы, поэтому строение негативное в армии, особенно в офицерском, корпусе, в ветеранском корпусе, который еще там, в общем, способен они довольно негативны в отношении режима. И вот какая-то часть армии, безусловно, в определенной критической ситуации, это мы видели, кстати, в 91-93 годах, она может стать на сторону народа, но это еще, поэтому тоже, по этому вопросу тоже надо активно работать, провести там, проводить там разъяснительную работу, адресованную конкретно на силовиков. Даже в ФСБ сегодняшний, даже в МВД сегодняшний, даже в Росгвардии и в Следственном комитете, несмотря на тотальные засилье отмороженных путинистов и готовных, людей, готовых выполнять любые криминальные преступные приказы, и есть люди, которые с этим не согласны. Понятно, что они не делают погоды, понятно, что они не могут открыто об этом говорить, их тут же уволят и там, э, ликвидируют. Вот. Но они есть. А уж армия, она не испытывает такого мощнейшего зомбирующего физиологического влияния со стороны системы, и поэтому еще есть какой-то шанс. Еще, подчеркиваю, есть какой-то шанс. Но я понимаю, там Аркадий говорит, в общем-то, достаточно правильные вещи. И это тоже может быть, о чем он говорит. Но в целом, если мы берем армию как большую единицу, да там, миллион почти у нас военнослужащих, 120 тысяч, то, конечно, часть армии может при определенных обстоятельствах перейти на сторону народа и по той силой, на которую можно опереться в противостоянии с полицейским режимом, вот с этим с полицейской силой. Спасибо. Прежде чем сейчас в эфире прозвучит вопрос для Натальи Радиной: вот я хочу вспомнить пример Беларуси. Он как раз очень актуален в контексте армии, потому что знаю, что еще в августе делались попытки значит из-за рубежа выступить с предложением к лукашенковским силовикам и к белорусской армии для того, чтобы перейти на сторону протестующего народа, на сторону подавляющего большинства. Но пока что они, я так понял, не увенчались успехом. Вот вчера была инициатива Цептала. Они не так делали. И... Они так делали. Э, ну, может быть. Вот, нет, нет. я А какая была ключевая ошибка? Да. Ключевая ошибка, которая была допущена в Беларуси, на мой взгляд, я неистов в последней станции, да? Но я думаю, что силовики, которые переходят на сторону восставшего народа просто как граждане, они особо никому не интересны. А вот когда они переходят подразделением с амуницией, с формой, с оружием и так далее, они образуют силу. Отличие Украины от Беларуси, почему-то, так сказать, там, в Украине все-таки удалось, несмотря на огромное влияние России на все процессы. Там был плацдарм, там были силовики в западной части Украины, которые были готовы выступить. И это сдерживало от масштабного применения силы и оружия в событиях украинских. А в Беларуси этого не произошло. Поэтому нужно было добиваться, чтобы приходили подразделениями, управлениями, отделами, батальонами и так далее. Тогда что-то могло было бы, например, в санкт в Гродно или там в Бресте где-то. Тогда что-то можно было бы сделать. А так, вот, к сожалению, силовики, переходящие к индивидуальным качествам на сторону оставшегося народа, они большого кого-то перевеса не, не вносят. Они не очень полезны в этом качестве. Уж извините вот так. Вопрос с Натальей Радиной, пожалуйста, пустите в эфир. Добрый день, меня зовут Леонид Кудинов, я блогер. В августе 2020 года я был депортирован из Беларуси за участие в протестном движении. И у меня вопрос такой. Прозвучала формулировка «белорусская оппозиция». Насколько... Белорусская оппозиция в текущем ее виде с ее лидерами Тихановская, Латушка, Цыпкала, Макары, Ольга Карач, насколько она является действительно белорусской, с ее апелляциями к мудрому Путину, к необходимости вмешательства России в урегулирование. Не кажется ли вам, что более актуальна все-таки тема национально освободительного движения, о том, о чем говорят Позняк, Павел Усов и другие? Звук, Наталья, звука нет. Угу. Звука нет. Ага, сейчас есть. Вот да, есть. Да. Ну, перечисленные вами люди в начале вопроса, то есть они не представляют всю белорусскую оппозицию. То есть это случайные люди, которые возникли на волне революции. Большинство из них никогда не участвовало в движении сопротивления все эти годы. Появились они только накануне президентских выборах. Светлана Тихановская никогда не участвовала в политике, в 2001 году она вообще голосовала за Лукашенко, человек никогда не работал в своей жизни, то есть прямо признается, что не читает книг, поэтому она оказалась в этой ситуации случайно. А, безусловно, она символ, но никак не может представлять всю белорусскую оппозицию или быть национальным лидером, на мой взгляд. Именно некомпетентное управление, попытка управления процессами в Беларуси и их некомпетентная попытка, то есть она привела к тому, что мы сегодня имеем. Но в стране достаточно лидеров, которые готовы брать на себя ответственность за страну, отстаивать национальные интересы и бороться с этим режимом. Поэтому я считаю, что перспективы у Беларуси есть, и они достаточно хорошие. Да, огромное количество лидеров, реальных лидеров, которые боролись и которые бы действовали более решительно в августе 2020 года, оказались сегодня в тюрьмах. Но есть и другие люди, и часть из них в эмиграции, часть внутри страны, и лидеры среднего звена, которые сегодня крайне недовольны действиями так называемых новоявленных лидеров и готовы брать ответственность на себя. Большое спасибо, Наталья. У нас еще есть какой-то то ли вопрос, то ли реплика. Пожалуйста, пока есть время. У нас еще осталось 5-7 минут для нашей панели. Пожалуйста, пустите в эфир. Меня зовут Руслан Горевич, активист движения «Перемен». Насколько мне известно, многие оппозиционные сообщества решили поддержать идею умного голосования на этих выборах. Но в то же время для многих людей эта идея является чистой воды Гапоновщиной так как выбирать нескольких. Я предлагаю модифицировать ее, а именно предложить людям идти на выборы и вписывать действительно независимую кандидатуру, пусть даже не допущенную до этих выборов. Это позволит решить несколько задач. Первое – это игра не по правилам, навязанным диктатором. Второе – это объединение оппозиционных сообществ при наименьших расхождениях. И третье – это консолидация активной части населения. Предлагаю данную концепцию, данную стратегию взять на вооружение. Спасибо. Такая реплика, хочет кто-то как-то прокомментировать. Да, Геннадий Владимирович. Так как я много раз участвовал в различных выборах, но идея сама по себе, она как бы такая – Общепонятные, только нереализуемые. Дело в том, что вот, вот что мы, чего мы не понимаем? Чего мы не понимаем? Мы не понимаем, что идея выборов была скомпрометирована с самим государственным устройством России. Вообще изначально. Потому что сколько раз народу не обещали лучшую жизнь, сколько раз не говорили, «Голосуй за нас, получишь что-то», никто ничего не получает. И не потому, что все мерзаться, негодяи, обманщики, лжецы. А потому что вот эти выборы, они даже если проходили свободно и тесно, они бы не привели серьезно, ну, они, может, привели бы серьезно, но не сразу. Больше на моральный оказали бы дух. Дело в том, что ведь парламент у нас бесправный. Вот в чем исполнительная власть? Она сначала уничтожила полномочия парламента. Это произошло не сразу. Это произошло там с середины, там с конца 90-х годов по настоящий день. Парламент урезался в правах, суд превращался в канцелярию. И даже сейчас вот если придет политическая сила, предположим, прогрессивная, в Думу, она ничего не сможет сделать. Потому что читайте Конституцию, смотрите, полномочия президента, полномочия правительства и полномочия парламента. Даже по объему написанного текста они отличаются как земля и нет. У парламента нет полномочий. Он ни правительство формировать не может, ни у министра в отставку отправить не может, ни проверить ничего, вообще ничего не может, кроме болтологии. И даже законы принять не может, потому что в заключении правительства требуется либо одобрение администрации президента, а без этого не может закон пройти, например, затрагивающий изменение ситуации хотя бы на копейку. Вот на копейку он затрагивает, должно быть заключение правительства. И народ интуитивно, вот почему это они идея не реализуем, народ интуитивно чувствует, что голосуй, не голосуй, получишь там то, что уже было. Вот она интуитивно, люди, они они, может, не понимают все это, они, многие не понимают разницу между правительством парламентом, между партиями там, и чем-то еще, но они интуитивно чувствуют, что это ничего не дает. И поэтому явка в России, реальные явки, если мы берем активную часть населения, на всем падает, в основном падает. Поэтому, когда мы говорим сейчас, как, как объединяться, что делать, где формировать сторонницы на выборах, только там можно актив, актив формировать, где есть хоть какая-то альтернатива, провластным фигурам или фигурам вот этих мурзилочных партий, или вот этой вот карикатурной оппозиции и так далее, там всяких прилепных и прочее. Вот только там мы можем формировать механизмы так называемого умного голосования, потому что если есть, за кого умно голосовать, а если нет, за кого-то и не надо этого делать. Вот. Но интуитивно люди вот на идею, что прийти и вписать кого-то, не отклик, потому что они уже действительно, ну скажем, там много раз приходили на выборы и каждый раз получали только ухудшение ситуации. Поэтому отношение в обществе российском, в системе голосования, да и вообще к парламенту, оно в целом не очень э, такое хорошее, негативное в целом. И недоверие самому институту выборов. Поэтому вот эта тактика, которую вы предлагаете, она очень разумная, логическая. Если мы идёмся как один, да граждан России, да пришли бы, да вписали фамилию, они бы там чего-то увидели. Во-первых, они уже все равно все увидели. Они напишут то, что нужно. А Во-вторых, конечно, вот есть недоверие самому институту голосования, и народ за это винить крайне сложно. Ну что, дорогие эксперты, спасибо вам большое за то, что приняли участие в панели. Я сам признаюсь, я получил большое удовольствие, много интересных идей прозвучало. Наша панель, она будет вырезана отдельно, еще отдельно опубликована на нашем YouTube канале Форума Свободной России, а мы продолжаем работу форума. Сейчас на смену от формату панельной дискуссии придет формат круглого стола. Дело в том, что поступило предложение о создании Объединенной сети российской миграции в Европе со стороны наших участников, и по предложению этих участников вот инициирован круглый стол, который после небольшой паузы состоится на нашем канале. Не переключайтесь, через 5-7 минут мы будем уже в эфире и продолжим работу.